Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это Сталкер Чистое Небо Итак, мы с вами давненько, у нас уже видосов не было, давненько, давненько я что-то не снимал, короче, ну Дела, дела, все дела, короче, плюс это Духота, это жара, просто вот нет вообще сил снимать что-то, просто сидеть О, это Ну, в первую очередь дела, в первую очередь дела, вот И вот сегодня у меня, короче, более-менее Попрохладней а, Окно все равно открыто, так что не обращаем Внимания на, на посторонние Шумы, вот а, Поэтому я решил Записать Записать нам сталкера Порадовать, так сказать, порадовать вас Окей, мы с вами, короче Нашли КПК Стрелка, нашли или кого, кл клыка или Стрелка Вот, в тайнике и нашли там информацию о том, что э, стрелок со своей группой решил отправиться в центр зоны. Если он до туда доберется, то произойдет и еще один глобальный, короче, там этот, э, вот этот бум, короче, вот этот как его, скачок. О, вот это вот это вот, вот это вот. Именно вот это вот, короче, произойдет. И будет очень-очень плохо. Поэтому нам нужно его остановить. И по информации, по координатам нас... Э, на, координаты нас привели на Интарь. На интарь. Так, что, один раз гроханул и все, да? В принципе. Не было написано, чтобы я, короче, спрятался в укрытии, там, или т.д. и т.п. Вот, я хочу, короче, здесь порыскать... Трупишников. Потому что в прошлой серии мы с вами всех здесь загасили, этих зомбарей. Ух! просто меня выбесил там последний последний там меня, меня так вот так вот у меня выбесил просто жестко вот э, я хочу обыскать трупишники я по-моему этого не делал в прошлой серии вот тут нехер брать тут нехер брать так и тут нехер брать так это это мне не надо А тут? я опять И тут мне нехер брать. Короче, какие-то бомжи, не знаю. Реальные бомжи, реальные бомжи. Привет. Так, ладно, здорово. А -а -а, пушку нужно убрать, в принципе. Давайте по периметру сейчас обойдем, короче, посмотрим. Может здесь какие-то есть а -а, вкусняхи, я не знаю. Чуть это такое? Что за клетка? Для кого эта клетка? Или здесь какая-то бронетехника внутри должна, должна была быть. Слушаю тебя. Здорово. Чем могу помочь? Ничем. Только адвокат. <с> Окей. Будем иметь в виду адвокат. Я хочу, кстати, поговорить там с этими... Э, с учеными. Или ученый там один, я не знаю. Продать ему. Продать, короче, смотри полевая кухня. А, продать ему. О, -о, -о, О, вот это ништяк. У меня как раз патрончиков маловато. Так, погоди, ага. Патрончиков у меня как раз маловато будет, поэтому я это все забираю. Ох ты, я перегруз. Я перегруз. Но ну, я думаю, у там у этого как его зовут? Сахаров. У Сахарова там в домике-то есть место, куда можно выложить свой тайничок сделать. Так, это можно убрать, в принципе. Здесь ни черта у них нету. Погнали, короче, поговорим с этим Сахаровым. С сахарным. А это не тот этот ученый, который в этой. В тенях Чернобыля, который. Да-да, да-да. Ну что, услышим с вами коромная да да Okay. Так, есть а везде. запихать свое, добро. Нет. можно автоматика, блёха Никак. Ну ладно. Здравствуйте, Это... молодой человек! Это же он, да, да, да, да, да, да, да, да, да, он, да, да, да. Похож, похож, он же, да. Сахаров жив, чем да? пожаловали в мою скромную лабораторию? Давай, да, да. Да, нечасто я вижу здесь новые лица. Ну Но что вы хотели бы узнать? Спрашивайте, я слушаю. Так, а я знаю, что стрелок был здесь. Что вы знаете да, о Да такой сталкер бывал у нас. Но удивительно много знал, куда больше других. Утверждал даже, что бывал в центре зоны. Я ему, конечно, не слишком верю. Хотя он показывал мне фотографии. И сейчас стрелок. Мы заключили с ним сделку. Он вызвался провести полевые испытания одной из наших перспективных разработок, блокиратора пси -излучения. За это мы обещали дать ему полностью настроенный образец. Стрелок верил, что это устройство позволит ему пройти через так называемый выжигатель мозгов. Мы дали ему ненастроенный прототип, и он отправился на территорию комплекса. Только вот с тех пор ни стрелка, ни прототипа. В течение некоторого времени мы получали данные замеров интенсивности пси-излучения. Однако сейчас сигнал прототипа потерян. По-видимому, стрелок попал под мощный всплеск излучения. Как мы найти Возможно, стрелка? Возможно, стрелок все еще жив и находится где-то в пределах заводской территории, но проникнуть туда без устройства пси-защиты практически невозможно. Мы давно изучаем феномен здешнего всеизлучения. Оно носит ярко выраженный пульсирующий характер. И в периоды спада интенсивности человек может находиться на территории завода в относительной безопасности. Однако мы не в состоянии предсказать, когда произойдет следующий всплеск. Пытаться проникнуть на завод – все равно, что играть в русскую рулетку. Если вы решитесь пойти туда за стрелком – то, скорее всего, просто пополните ряды здешних зомби. Но, возможно, я смогу вам помочь. Недавно группа сталкеров проникла на территорию комплекса и раздобыла там какую-то техническую документацию. Уже на выходе они связались со мной и успели сообщить о своей находке. Но тут их накрыло всплеском все излучения. Не исключено, что эти документы... Пролейут свет на причину возникновения столь сильного всеизлучения. Найдите. Как жахнуло. -то. И, возможно, мне удастся помочь вам попасть на территорию завода. Как жахнуло-то. Так, а я согласен достать документы. Расскажите мне все, что знаете. Группа пропала в северо-западной части комплекса. Там полно зомби. Я не могу отправить туда сталкеров из охраны периметра, мы и так едва сдерживаем атаки. Сигнал СОС все еще идет оттуда попробуйте вытащить сталкеров если они еще живы да по-любому сдохли по-любому сдохли вот э, когда знаешь беспрерывно идет сигнал сос там когда вот пропала группа да все в надежде что они живы но как э, по канону как обычно да э, почти всегда где-то наверное в 90 процентов случаев группа погибла так здесь что здесь делают сталкеры? Это все заводской комплекс. Он притягивает к себе сталкеров, словно магнит. Дело в том, что это едва ли не последний из нетронутых зданий. Ходят слухи о редчайших артефактах и уникальном оборудовании. Так что, естественно, туда то и дело лезут сталкеры в надежде разжиться чем-нибудь ценным. Но это равносильно самоубийству. Все излучение очень нестабильно. Вплески его интенсивности непредсказуемы. А при максимальных уровнях излучения клетки мозга попросту распадаются. А Левша? кто такой Левша? Левша способнее многих других сталкеров. Он и его команда работают на нас, помогают делать замеры, собирают пробы. Взамен мы обеспечиваем им качественную медицинскую помощь. Думаю, если бы не это обоюдно выгодная взаимопомощь, и мы, и они давно бы погибли. И так, а что здесь делать? Ага, что часто на вас нападают Они зомби Они беспокоят первых дней основания лаборатории И стены, конечно, крепки Но эти стоны скрежет снаружи, неимоверно мешают Отвлекают от исследований и не дают заснуть К тому же нам нужно время от времени выходить из бункера для сбора образцов Интересно, откуда тогда берутся зомби? Мы долго ломали голову над этим вопросом как военные не утюжили территорию комплекса, зомби появлялись вновь и вновь. Все стало ясно, когда среди зомби оказался бывший мой лаборант, который пропал во время проведения замеров у завода. Виноват Апсиполе. Все, кто попадают в зону его воздействия, теряют рассудок и превращаются в зомби. У них необратимо нарушаются высшие функции мозга. Это уже не люди. Данные существа лишены способности мыслить, в них клеят лишь сугубо животные инстинкты. Так, ладно, пускай они воюют, я пока, у меня, у меня дела, у меня дела, погодите там, ребята, короче. Так, что ты мне можешь предложить? Да ничего нет интересного. Окей, я хочу с тобой угу. я хочу с тобой поторговать, короче, я тебе хочу продать, значит, его. ЧЕГО? 21 тысяча стоит, короче. А он мне предлагает... Э, 212 рублей. Идешь ты лесом, ёбки мать. Так, значит, тогда я продаю тебе вот это. Другой вопрос. Другое дело. Так, и вот это. Правильно же, да? Эти мне не нужно, так 10 килограмм мне не надо. И здоровья, не, не надо. Так, все. А, гранаты. Они мне не нужны, в принципе. Ну, не, не гранаты, а эти всякие. Так, а почему детектор? Детектор я тебе тоже продала А что ты не хочешь его взять? Детектор-то. Нормальный детектор, слышь. Так, вот эти патроны я, наверное, оставлю. На всякий пожарный. -то. Окей, а у тебя я куплю, а у тебя я куплю. Так, а у тебя я куплю, короче, патроны. Охренеть Охренеть, столько стоит, бляха Ч так дорого-то все? 300 давай, вот так И то жалко, бляха Ладно, хоть какая-то копейка у меня осталась Окей Значит, так Первым делом Здесь нету, да, ничего? Куда, куда мне спрятать? Окей, okay, первым делом, значит, короче, что мне вообще найти ка пока с документами? А, Особую, появление мощного излучения на интерьере, сигнал вдруг пропал в ходе территории комплекса. Вот я люблю такие вот, знаешь, задания, когда вот э, заброшенные комплексы, там заброшенные лаборатории какие-то искать, знаешь, какие-то секре секретные там эти документы. Так, где вы? Чего вы там не можете справиться? Прикурить я обойду Так где этот упырь Получите. У меня Все отлично Все отлично Короче загасили Так эти патроны нет Тут нет Так ладно я хочу Короче сейчас выложить значит А можно кому-нибудь Из них продать Ты меня, может, что купишь, нет? Ну, привет. Здорово. Лех, этот не хочет покупать. Ч за дичь-то. Обычно при таких штуках, короче, типа пишется это, спрятаться в укрытии. Хрена себе, смотри. Смотри, помутнение рассудка. Где этот контейнер-то, бляха? Так, я, короче, сейчас выкладываю, выкладываю, значит, его водяру. Так, 5. Вот это я выложу. Его продать бы, его продать бы. Так, это. Это я выкладываю. Так, значит, 22 гранаты охренеть. Оставляем, значит. Ладно, эти все гранаты оставляю. О, выкидываю, короче, оставляю вот этих 5. Так, вот это 5. Вот это опять Так Это я выкинул Пока я наверное оставляю, да, остальное все оставляю Окей, ну нормально, у меня хоть это Я хоть, хоть шустрее смогу бегать Окей, отправляемся короче, Значит с вами Зомбированы, смотрите. Вот. А они смотри, из комплекса пруд. Они из комплекса из... Эти из комплекса, смотри, здесь еще Все из комплекса прут Значит, мне надо срочно, короче, что-то там сделать. Так, где тут дорога-то? Сейчас нарвусь. Я сейчас нарвусь на них. Стопудово. Где дорога? Вот прям передо мной тихо. Ой, тут. Ля-ля, смотри, карусель. Манит, манит, манит, карусель. Смотри, смотри, смотри. Где, где, где? Я хочу на тебя... А, нет, О, да? о, о, полетел, смотри. <смех> карусель. Держа его просто размазала. О, еще, еще. А нет никого, да? Видать, все. Так, здесь дырка. Как мне туда попасть? Дырка? Здесь дырка. Это что? Хвост? В смысле? Это не зомби. Критический уровень. Все излучения, бляха. Так, погоди, а как мне? Тихо там. Там кто-то есть. Там кто-то рычит. а, -а, -а, -а. сног Опа! Опа! ат так то Тихо! а где ты, бляха? ли хера в него всадил, еще и бронебойные. Так как там прошел? Где-то дырка есть? Как пролез? И как бляха пролез? О, отлично. Кстати, Здесь, возможно, могут быть какие-то артефакты Надо бы как-то, я не знаю А, вот пистолет, значит, наверное Так, я, наверное, съем сейчас колбасы Вот это всего Артечки у меня одна Осталась, бляха Так Пистолет Может быть, что-то здесь Наковыряем Какие то три, три цели у меня здесь появились Интересно кто А ну ка погоди А что, не так что ли пошел Автомат А по лестнице что ли надо А он мне там не, ничего не, не говорил, типа какой-то защитный костюм там взять или что-то еще? Тут что, нет, нет. Опа, погоди-ка. Да что мне все клинит? Мне нужен мастер, короче. Так, бинты, Аптечек нет, да? Плохо. Мне нужен мастер, который починит мне оружие, у меня клинит очень сильно все. Я же не починил тогда, у меня денег не было. Да как мне залезть? Тут я залезу. Тут я пройду. Собаки. Не бы как-нибудь... Опа. В той штуке был, нет? Ай-яй-яй-яй-яй, это. Ой-ой-ой-ой-ой. Это это, как ее? Все собака же. Псевдопес. Или как она там называется? Как ее называется Собака врака. Иди настоящая это, бляха. Мне надо настоящую найти и уничтожить. у А это что Это. Вот она настоящая, наверное. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Вот он, настоящий. Нашл. Бля, сейчас съедят. Ну! слишком, <с judicial> это слишком бляха. Ни хрена себе. Ты это видел? Так, это настоящий что ли? Кадди-ка, стой. Я настоящую убил, кажись. Отлично. Сразу. Где остальные? Так, ружье? бля. ружье, Где остальные? Тихо тебе. Ничего. Да бляха! Так, надо залезть повыше. Где падла? Попал, заскулила, да? Готово, отлично. Он там по-любому что-то вкусное есть. На на. Нана! -на! Все. Так, пистолет. Флоп. Отлично. Так, а, такую штуку, типа такой штуки мы уже видели, короче, с вами. Надо это. А, она не залезть, смотри. Ааа! -а -а! и как мне это достать? В прошлый раз типа такой же вот херню, такого конуса, короче, вот этих рогов. Мы наверх залазили, короче, и это... Получилось у нас достать. Так, отлично, вроде наверх. Давай еще! Еще! Ну, еще, пожалуйста! Да, да, да, пожалуйста, ну, пожалуйста. Все, пока. Может на эту залезет, отлично. А это, это эти бусы, да? Развлечения плюс 20 а кровотечение плюс 20 и плюс 2, короче, радиация, бляха Мне бы надо, короче, мне в лучшем случае, мне надо Три, два Мне в лучшем случае надо еще вот такую вот найти А, нет, погоди, какой Вот такую вот еще найти, короче Опа и Что там еще? Ничего. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А вот и группа, скорее всего, да? Которая пропала. Я же говорю все мертвы, бляха. Ну, хорошо. Так, это расчехлю сейчас. Так. Наверное, пока можно убрать синий ящик да да ёпте вы что-то мне как-то херовасто да Так, погодь, мне наверх надо, получается, как-то попасть. Как будто трактор работает. Блеха. В смысле кровотечение. Да пти мать, какое кровотечение-то нахер. Происходит блеха. В смысле а как тут проходить даже костюм не спасает уйди там опять начали да короче бегом Какую это опять татарак? В смысле? Я не могу туда поп. Да смысли? Э, -э, э, я не могу туда попасть, не понял. Еще раз. Не понял. А ч он не перепрыгивает через забор? Может где-то здесь другой вход есть? Или ч мне надо? а, -а, -а КПК сда... А-а-а. голова уходит. Я почти ничего не соображаю. Иван ни с того ни с сего напал на нас. Я-ха. Шо, хоть документы забрали. Только подбраться до Сахарова. Черт, впереди собаки нас учуили. Боюсь. А, а черт! Собаки, короче, их атаковали, получается. Э, слышь? Э, слышь? Э, слышь. Надо чинить, все. Чинить надо срочно все. Да какого хуя! Че, бабу, бабу бы? Блях, еще есть. Да смотри на горточка, какой умный зомби, какой умный зомби. это на корточках глава такой сидит и хера себе блеха, ничего интересного у них нет нищеброда эти зомби бляха так ну че ч отнеси документы сахарова окей погнали бляха смотри дух А где-то еще Бля -ха! А -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Мне облички нужны срочно Где там еще? Еще кто-то где-то оптимать, а! Все, не слава богу. лежать убежать? Да ни хера он мне там сыпанул Э! Это кто? По мне стреляешь? Попаду отсюда. По мне стреляет вроде. А нет, по, по зомбарям стреляет. Он спускается еще. О, о. Какой быстрый. Ни хрена их там. целый отряды, бляха. Волупят-то, а? Да задрал меня этот автомат. Всю малину портит блеха. Они так и будут бесконечно, короче, нападать. Это это, за, за, за, за, за это. За это. За это. Достало меня вообще. стеночки, вдоль стеночки, короче. Сам ты дурак. Дурак, говорит. И хера там. Нихера тут война. Да уйди ты, бляха! <таслужили> да задрули толклад, че, тут... че вы вечно в стену-то стреляете. <таслужили> Долбобобики, бляха. С <таслужили> нашего <таслужили> <таслужили> Завалил? А! Ага. Ну что, что? Нихера вот не могут, бляха. У вас сколько человек здесь? У вас пятеро. У вас тут пятеро. Пятеро или сколько? Четверо здесь. Нихера не могут. Отбили, слава тебе, Господи. У меня вообще другие дела здесь есть. с вами тут возиться, знаешь. Было бы как-то выгодно еще это делать. Тут вообще хера нет. Так, ладно. Я думаю, знаешь что? Я думаю, я, короче, продам сейчас эту бусину. Продам бусину, короче. И сюда... Приветствую на нашей научной базе! Здарова! Защита... Защитила проходная стенка. Видите, в Как успехи? Так, что здесь делают сталкеры? Ага. Так, сталкеры были метры, мер, мертвы, но документы я Жаль, привез. ребят. Хотелось бы надеяться, что они погибли не зря. Так, давайте посмотрим документы. Очень интересно. Подтверждается, кое-какие мои догадки. Нет, ну просто чрезвычайно интересно. Это отлично, отлично. Это дает нам ответы на множество вопросов. Это понадобится время, чтобы окончательно разобраться, что к чему. Профессор, можно как-то? В данном открыть? случае мы имеем дело с рукотворной установкой. Эти документы инструкцию по управлению системой охлаждения некоего устройства, которое находится в подземной части комплекса. Вот это Да! Какую мощность оно потребляет? И так вроде бы все проясняется. Судя по всему, всплески псиактивности происходят из-за сбоев в работе системы охлаждения. Если мы сможем починить ее, то уровень псиизлучения существенно понизится. Значит так. Мне нужно время, чтобы поразмыслить над некоторыми деталями... Выдвигайтесь в сторону комплекса. Там как раз находится группа сталкеров во главе с левшой. Когда вы будете в дороге, я сообщу дополнительные вводные. Так, окей, ладно, бывает, что ты не можешь предложить. Ничего. Окей, я сейчас тебе продам, короче, знаешь что, я тебе продам. Уважаемый левша, у меня есть новые данные. Кажется, мы сможем стабилизировать уровень пси-излучения. Сейчас к вам подойдет молодой человек, у него есть новые инструкции да профессор ждем указаний направляйтесь к левше он ждет Окей. Okay, заходите понял. еще ага. так э -э я жму кпк отдал чудо хрена мне 2 так это я тебе продам короче 4800 он посмотрел он, он почти все за одну цену покупает 4800 а так она сколько стоит 6 Норм не нормально это больше пол чем половина okay так я думаю короче мне надо патроны а аптечку не надо и короче патроны не надо 300 300 аптечка так а военная сколько будет а ученые сколько уклеха так ладно обычно короче покупаю на косарь Обычный вот так вот так, на косарь, короче, обычных покупаю, там чуть больше, да. И патроны, патроны, патроны я, наверное. А, тут только одни бронебойные, да? Ну давай. выдерет дур... Вы то собака, выдерет-то денег, а, вот собака, а, какая. Ладно. Ну, что делать-то, надо? 740, ладно. Окей, остается. Так, окей. А... Стрится рядом с левшой. У нас получается. Ага. Что там отбились? Во! Во! Вот эти молодцы! Вот эти молодцы! Смотри, отбились. Молодцы! Просто вообще. Чуваки, просто. Окей. Так. А вот, не лезть, куда не вот правильно. Окей, друзья. А видос у меня подошел к концу. Вот, отправимся, короче, к левше уже в следующей серии. Посмотрим, что, куда, что там, как а, произойдет. Нам надо, короче, готовиться. А... Группа готовится пробиваться на территорию комплекса во время, во время спада уровня пси-излучения. Нужно встретиться с командой, короче, окей. А вместе с, с, с, отрядом левши, с, с отрядом левши мы с вами в следующей серии уже пойдем пробираться в комплекс. А пока у меня на этом все. Кому понравилось ставим лайки, подписываемся на, на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на инстаграм, комментируем. Делимся с друзьями. Всем пока,